Сегодня я буду рассказывать вам про огонь. Бумага. Вот, туалетная бумага. и вот этот растительное масло Я сжигаю эту печку и эта печка сжигает топливо и то что мы сжигаем это топливо а, и топим ну как бы работаем для огня это создает одно странное дело на земле существует много разных религий и эти религии будут как бы уничтожены из-за того, что мы потребляем вот этот топливо, сжигаем древесину, каменный уголь, сжигаем метан, и об этом написано в слове Бога в Библии. И я прочту сейчас вам Еремию, глава 51, 58 стих. Так говорит Его воинство. Хотя стены Вавилона широки, они будут разрушены. И хотя Его.. И Ворота высоки, их охватит огонь. Народы будут трудиться напрасно, и племена будут работать для огня. Они лишь изнурят себя. То есть здесь говорится э, о Вавилоне. А Вавилон это как бы э, сим символ всех мировых религий. Здесь говорится, что... Все религии, как бы, они будут разрушены. И их охватит огонь. Теперь э, прочту Авакум. Вторая, вторая глава. Так. Тринадцатая стих. Разве не от Еговы воинств то, что народы будут трудиться лишь для огня, и нации будут изнурять себя напрасно? Ведь земля будет наполнена знаниями о славе Еговы, как воды наполняют море. Так. Э, здесь говорится, что... Э, все народы трудятся и изнуряют себя ради огня. И дальше говорится, что земля будет наполнена знаниями о славе Яговы. Сначала говорится, изнурять себя напрасно. Это как бы вопрос. То есть сейчас мы увидим, что весь мир как бы трудится ради огня и как вы видите я начинаю топить эту печку то есть я и изнуряю себя ради огня то есть мой труд как бы напрасен потому что земля будет наполнена знаниями о ягове и тогда мне не придется топить печку и трудиться ради огня потому что э, то что мы трудимся ради огня это все от головы. и это Бог сделал чтобы разрушить все религии мира и как все это понять и как все это связано сейчас я Коротко попробую об этом объяснить. Вот, допустим, у нас этот углеводород, да? Ну, один литр метана. Скажем, это литр метана. То есть метан содержит в себе один атом углерода и четыре атома водорода. Если мы сжигаем 1 литр метана, то мы сжигаем ее двумя литрами молекулы кислорода. То есть э, углерод, один атом углерода при горении сгорает с двумя атомами кислорода, а 4 водорода. Э, горят с двумя кислородами то есть получаем из одной молекулы метана мы получаем две молекулы воды и одну молекулу углекислого газа то есть из одного литра метана мы получаем два литра воды и один литр углекислого газа то есть при горении одного литра метана мы получаем 3 литра газировки то есть когда мы сжигаем метан то получается мы сжигаем э, 2 литра кислорода до да? 1 литр метана горит э, с двумя литрами кислорода если воздух содержит в себе 70 процентов азота и 26 где-то процентов кислорода то получается при сжигании одного литра метана мы сжигаем примерно около 9-8 литров воздуха если еще уменьшить влажность, то это получается огромное количество. То есть, каждый раз, когда мы начинаем сжигать наш воздух, у нас кончается, воздух кончается и поэтому происходит наводнение, поэтому происходит землетрясение, обледенение, из-за падения атмосферного давления падают самолеты, происходит разного рода э, травмы, и взрываются вулканы. Так. И, и все это будет происходить все сильнее и сильнее, потому что Кислород-то кончается, постоянно кончается, уменьшается. А, э, наука говорит, что э, э, сколько э, углерода мы сжигаем, столько углерода мы как бы получаем, да? Но если даже так, что растение обратно возвращает этот э, кислород, то получается при горении одного литра Метаны мы получаем 1 литр углекислого газа, да? то получается мы сжигаем как бы 1 литр этого кислорода но 1 литр кислорода как бы превращается в воду, то есть обратно не возвращается то есть если мы сжигаем метан то если растения и возвращают нам кислород то они возвращают только половину ну, ну, там где этот углекислый газ тот возвращает а там где вода она не возвращает на самом деле даже не так потому что наука э, как бы не знает этих вопросов поэтому она так думает. На самом деле углекислый газ не возвращается через действие растения, она возвращается как молнии и как карбонаты, то есть как почва. И из почвы как бы растения питаются, но э, все эти карбонаты, они как бы тратятся неэффективно. Некоторая часть падает в море, некоторая часть в пустыне, некоторая часть просто как бы не впитывается растениями. То есть большинство кислорода как бы все равно не возвращается в атмосферу. И таким образом постоянно все усугубляется, сколько мы сжигаем этого углеводородов столько атмосфера и начинает убывать на самом деле э, кислород мы получаем из озона ну, озона угослоя когда происходит северное сияние это водороды третий испускает бета электроны при увеличении количества углекислого газа э, углекислый газ заряжен положительными частицами поэтому она бьет отрицательными частицами. Ну бета-электрон 3 испускает только электроны отрицательными. И быстрые электроны разрушают озон. Озоновый слой. Наверху атмосферы там э, как бы вакуум ржатый воздух. Поэтому электроны как бы хорошо спускаются с этого с трития в озон и разрушают. Так, таким образом, сколько мы углеводородов сжигаем, столько мы углекислого газа получаем, столько кислорода обратно получаем. Потому что углекислый газ создает из озона, этот, из озона наш этот драгоценный кислород. Вот. И получается, мир вынужденно, вынужденно умирает. Ну как бы, без кислорода ведь жизнь не будет продолжаться. Этот, даже техника не будет работать. Древесина не будет гореть. Но мы-то будем дышать, а древесина не будет гореть. Мы будем дышать, а этот, машины не будут ездить, самолеты не будут летать. Мы будем дышать, а небо-то почернеет. Без озон, озонового слоя небо станет черным. И если небо станет черным, растения все погибнут. Если растения погибнут, то погибнут животные. И получается у человечества просто нет выхода. Нет выхода, и она обречена как бы на погибель. Я думаю, что об этом многие ученые подозревают, понимают, но молчат, потому что у них нет как бы альтернативы ну альтернативы создания озонового слоя вот и поэтому чтобы успокоить ученых и как бы мировое сообщество я бы мог дать им знание о ягове почему это важно потому что Знание о Ягове спасет как бы атмосферу. Чтобы понять это, давайте прочитаем тот же Авакум. Здесь говорится Авакум 3 глава 11 стих. Солнце и луна Остановились в своем Возвышенном жилище Словно свет Летали твои стрелы Сверкала молния твоего копья Вот Дальше еще В двенадцатом стихе можно увидеть С осуждением ты шествовал По земле и в гневе Молотил народы Ты выступил чтобы спасти свой народ, спасти своего помазанника, ты поразил главу в доме. Главу в доме нечестивого. Разрушено все до основания, до крыши. Так, ну здесь э, говорится, словно свет летали твои стрелы. Сверкала молния твоего копья. Здесь э, сверкала молния, молния как копье и словно свет летали стрелы стрелы это растительные иглы растительные иглы животные иглы это, это эти иглы и энергия молнии они создают на изоляторе молнии да на изоляторе молнии создают свечение растений это свечение растений создает как бы быстрый рост растения быстрый рост растения и создание атмосферы, так. и получается, что это знание как бы спасет мировое сообщество от гибели. такое такое место генератор озона есть на Земле, это как бы ледяные вот эти шапки вот, допустим, Якутия, она стоит над каменным углем, только над этим каменным углем стоит лед, примерно толщиной 200 метров, что не дает, как бы, молнии изолироваться. Ну, допустим, вот есть Ямал, там тоже есть каменный уголь, который может изолировать энергию молнии. Так, то есть, в любом случае то, что мы из-за огня как бы губим нашу планету и создаем глобальное потепление, и начинается как бы из-за этого изменения климата, и как бы вечная мерзлота Якутии тает. Если будет таять как бы вечная мерзлота Якутии и каменный уголь, появится на поверхности, то она начнет как бы изолировать энергию молнию и создавать от растительных стрел и энергии молнии создавать как бы свечение растений и со со создать создаст этот озоновый слой. При этом еще замыкаются древесные угли, создается водород, водород питает как бы растения и создается бикарбонат это H2CO3. То есть О3. То есть получается растение питается и растет быстро за счет того, что есть питательные вещества. Растет быстро, создает кислород. То есть кислород создается, и еще от кислорода создается озон. И, и озон как бы начинает из солнечного ультрафиолета создавать этот видимый спектр тогда растения опять начнут растут и земля как бы начнет восстанавливаться и это восстановление создает как бы в нашем мире идеальные условия ну то есть при, при увеличении атмосферы как бы увеличение атмосферы создает идеальные условия то есть мы уже не будем топить эти печки сжигать метан то есть э, при замыкании древесных углей получается много водорода и водород как бы создает нам это электричество топливо и короче земля постепенно будет превращаться в рай. Ну, рай – это где место наслаждения, где человек не будет трудиться, не будет спасаться от холода. Человек может, ну, как бы, жить и без дома, то есть он будет питаться всеми окружающими растениями, потому что при, при том обильном количестве этого водорода растения могут давать пищу как бы заменяющую мясо там все это и атмосферное давление увеличивается увеличивается температура воздуха и еще вот у человека есть волосы да волосы они как бы э, из-за энергии как бы стимулирует кровь и человек начинает жить вечно то есть э, получается она как бы, все это, все эти знания о Иегове, они разрушают две основы всех религий. Да? То есть, человек будет жить вечно, и земля будет раем. Религия говорит, что рай на небе, и человек умирает. Умирает, попадает в рай, да? То есть, все религии говорят нам, что мы будем умирать, тогда попадем в рай. А знание о Иегове говорит о том, что земля будет раем, и что человек не будет умирать. Ну, человек не будет умирать от старости.